Друзья, добрый день! В эфире Surferner. Сегодня у нас 1 июля. А это значит, что в этот день мы обещали провести розыгрыш 100 статусов премиум среди пользователей, которые выполнили задание вот с такой иконкой «Крутить колесо» — это регистрация по e-mail плюс розыгрыш статусов премиум. То есть по условиям этого задания вам предлагалось его выполнить и получить Денежное возграждение до 10 рублей на свой счет Surferner. Также 50 рублей на баланс на сайте PG PgBonus. И шанс выиграть 1000 рублей тоже от нашего спонсора PG PgBonus. А также все пользователи, которые выполнили это задание, автоматически становятся участниками розыгрыша 100 статусов премиум на целый месяц. Собственно, этот розыгрыш я сейчас и провожу. Всего у нас... Выполнило задание 292 человека. Вот я тут специально подготовил таблицу. В ней номер билета, айди участника и статус. Статус у нас одобрено и статус предварительно одобрено. Одобрено это значит здание пользователем выполнено, денежного заграждения он за это получил. Статус предварительно одобрено означает, что... Задание выполнено, но еще не пришел срок для его оплаты. То есть задание все еще находится на проверке, но оно будет выполнено. И таких пользователей у нас в общей сумме 292 человека. И среди них я сейчас разыграю 100 статусов премиум. Давайте коротко расскажу о преимуществах статуса этого. Активировав премиум, вы будете получать максимальное вознаграждение во всех способах заработка. Максимальное вознаграждение по партнерской программе, как при рейтинге 100 баллов. То есть вы активируете статус «Премиум» и сразу начинаете получать максимальные вознаграждения во всех способах заработка, как личных, так и по партнерской программе. Также в два раза больше подарков каждый день. Бонус по пополнению рекламного баланса для вас составит как минимум 5%. Постоянную квалификацию и защиту текущего рейтинга получаете. Доступ к ограниченному рекламному контенту. Вознаграждение от покупки статуса «Премиум» в вашем мере будете получать. И участие в ежедневных розыгрышах денежных призов, которые проходят каждую пятницу. Но сейчас мы разыгрываем, собственно, эти статусы премиум. Для этого я подготовил на сайте RandomOrg последовательность 100 победителей. Общее количество участников 292 человека. Все готово. Сейчас я нажму кнопку и у нас на экране появится выигравшие номера билетов, которые получат активацию статуса премиум сроком на один месяц абсолютно бесплатно, просто за то, что они выполнили вот это задание. Итак, номера выигравших билетов я скопировал, то есть это вот номер билеты номер один, номер два, семь, 8, 9 и так далее. То есть каждому билету соответствует ID пользователя. В течение дня все победители получат Статус премиум активацию сроком на целый месяц. Еще раз поздравляю всех победителей. А на этом розыгрыш. Я завершаю. Всем пока.